Становись вот сюда. Да да да. Кидаешь еще угу. Берешь профессиональный этот, как там его, микроскоп. Прицеливаешься. Чувак. И начинаешь стрелять.